Человек. Так. Йоу. Так, 8 людей есть. В принципе, о бигоп. Зуб. Зубик. Короче. Всем буду пока махать. Сейчас соберется. Йоу-Йоу. Взаимный респект. Йо, буду всем пока махать. Ебой. Посмотрим, как это вообще работает. Я один раз только делал стрим. Когда я разыгрывал билет на Фикафест. На бинабат, говорит, выиграл. Ну, для кого-то, может, на Бинабат выиграл. Суламуля. Йо. Братишка тишка Бересорт, пле ⁇ с балкона. С эти галеры. Вагуан, вагуан, фан. Как тебе на... Блять, все, короче. Так. Вагуарепен, короче, ты... Значит... Забаняй нахуй. Так, Манлай-Ти, MonolikeAi. здорово, здорово. Здорово, Так, 19 людей. Ну, в общем. Я зачем эту всю тему, короче, замутился стримом? Мне, во-первых, интересно пообщаться с вами. Tillswagwan, как-то клёво. Привет, Рома. Как Clash с настоящим играем <эмси> Скоро, я думаю, увидите Clash с настоящим играем МС. Как вам клип? Клип, ребят, как вам? Не пожалел ли я, что пошел в батл рэп? Да нет, ну типа, вы же это смотрите, значит, значит, не зря все. Как тебе твой батл на РБЛ? Кстати, вот насчет РБЛ, э, я туда пошел, ну, посмотреть, то есть, как вообще публика на РБЛ, потому что... Че Я на РБЛ пошел посмотреть, что там за публика, потому что мне говорили, что там не очень меня любят. Вот, но я пришел и на удивление были очень все ну адекватные типа ребята и респектовали, фоткались типа клево. Так что респект чувакам с РБЛ, если кто-то смотрит ТИАЛС на стримах. Ну как видишь, вот. Почему вам интересно, на кого я учился? Я учился на программиста. Йоу, если Амик говорит, что клип клевый, значит, он правда, типа, в кассу сделан. От души, бро. Зеленый его. Да. А Чё, кстати, да, вам как батл. Типа, мне реально интересно. Как тебе ноунейм его творчество? Ноунейм... Мой, мой джин. Ноунейм, красавчик. И yeah. Ты прокачал, впрочем, как и всегда. А души, я рад, что... Ой, короче, так. Сразу, так. Нахуй. Так, Ваня... Йо-йо, ну короче, кто шарит, да, за первый раунд он был такой прям А души Exceling, кстати, очень клевый сделал Reading Он будет на альбоме, кстати, да, ребят, типа еще такая штука, что э, будет релиз у меня точно. Он в процессе, сейчас немножко приостановлена над ним работа. Потому что готовится еще кое-что очень офигенное. Когда ждать следующий подгон. Следующий подгон, я думаю. Через пару недель можно ждать. Вполне. Салют, салют. О, здесь люди с Ганфингера. Ой, Ой от души. А, нет, это а вроде ты. Не ошибаюсь. Выйди против Диктатора. А, не знаю. Диктатор. Антоха клёвый чел. Но мне сейчас интересно забатлить с Граймом МС. Где я видел, что Эдди Кингс как-то приучастен к развитию Грайма в России, но я нигде не нашел инфы про это, можешь это подтвердить или опровергнуть? Эдди Кингс-то приучастен к Грайму в России. Блин, ну площадка 140 BPM, там типа, конечно, не слово о Грайме, но тем не менее там есть бердус, который включает Грайм Ридимы. Я считаю, что хотя бы за это можно эти респекнуть. Ты за британскую сцену шаришь. Что случилось? в Вавклэш... О, блин, чувак. Красавчик, что спросил. Вавклэш офигенная площадка была. И я за ней очень плотно следил. Я не помню с какого года. Но я ее постоянно комментил, лайкал. Они подписались до меня даже в Твиттере. То есть вы можете эту хуйню проверить. Когда Ганфингер? Аня, я сам жду Ганфингер очень. Что с Редо не забатлил? Ну, блин, не знаю. С Редо, блядь. Вообще сложно батлиться со своими братишками. Да, Саня у Марка. Да, пока типа забатли с Ремом. Слушай, с Рэмом, на самом деле, общался один раз, вот, не знаю, можно, конечно, с ним поговорить об этом, но э, мне больше интересно сейчас, ну, двигаться в творчестве, как бы, потому что, ну, клип, типа, и я готовлю альбом. Кстати, на альбоме будет э, от тети Тинза просто мяснейший ритм, вообще мясо. Фьючер против Виллента, да, клевый клэш. Ганфингеры, э, да, Ганфингеры проходят в основном в Питере, бывает в Москве еще, и делали в Петрозаводске разок, нас возили. И я советую тебе, если ты будешь э, в Питере в тот момент, когда там будет Ганфингер, советую тебе сходить на него. Слушал ли я Даголя? Слышал, слышал Даголя. Никита Бошкин. Респект, Никити Божкин. Неужели с за такой неугомонный? Так неинтересно, что все его как бы боятся батлить. Ну почему? Видишь, Гоухила? Э, ну, Артурчик не побоялся и очень достойно с ним вышел и клево забатлил. Что означает батман? Ну это значит плохой чел, но плохой пацан. Есть ли надежда на то, что Финчерман когда-нибудь вернется в игру? Я не знаю, я не знаком, кстати, с, Винч... с Финчерманом. Я вообще не знаю, кстати, знаком с ним кто-то вообще лично. Какой у меня рост? 170. Что означает манулайк? Ну, типа, чувак. Это такой, кстати, прикол. А... Ну, некоторые МС, типа, ну, это чтобы продлить свой ник. Добавляют такую штуку. И я решил, что это будет забавно. Есть ли возрастной ограничений на ганфингере Да, там 18+. Кто такие рудбои? <laughs> О, я Денис Ирландский. Салют, бро. <laughs> я думаю, что ты знаешь, что такие рудбои. Ой, Джек Йо здесь. Вагуан, бро. максимально окрылять да, поэтому я его пью на балконе прямо. Тебе бы в паре с Джек Йо против э, Муфаса и кто? НЛ. -э кто такой Эннел? Подожди. Да я знаю, в смысле. Я знаю, кто такой Н.Финч, В смысле, я не знаю его лично. Прикиньте, чуваки, вот вы сейчас смотрите этот стрим, а на него пришел чувак, который показал мне когда-то, в 2000 каком-то году, первый грайм-трек. За это тебе респект, бро. А, НЛ No Limit, господи, блядь, кто-то называет No НЛ. NL? Всегда ли я носил найки? Нет, не всегда, кстати. Когда я понял, что это охуенная одежда, очень удобная, из пиздатых материалов, и что она мне подходит, я начал носить в основном найки. Не надоело ли мне батлицы? Ну вот, немножко уже, я думаю, что стоит в творчество удариться, потому что, ну, давно ничего не было, и я думаю, что, ну, стоит ждать чего-то очень пиздатого. Объясни, шутку на наби. Какую шутку? Да, Нужен декодинг текст. Как мне подача Ноу Лимита? Ну, охуенно. Типа, No Лимит в Лондоне общается с очень крутыми, типа, играем МС и, ну, ему есть на кого равняться. Какой мой любимый фильм? Я люблю Нолана. Блин, как у вас вопросов много, я даже не успеваю переключаться. Кстати, насчет типа новых треков я забыл э, договорить. Типа, я отписал Джамаста Бадману на альбом Куплет. Очень пиздатый. И еще кто-то спрашивал, типа по творчеству еще будет с Мэтселом. Да, будет с Мэтцелом крючок. Клевый, Здесь нам квизи сделал такой такой битмайкер квизи. Очень типа бигов ему, если он здесь. Но сделал очень-очень разрывной бит. Мы что то очень долго блять, с, с ним что-то делали. И наконец-то он почти готов. Я думаю, если Мэтсел уже отпишет наконец свой куплет, то вы в скором времени услышите. О, Макс Роа. Макс Роа. Лучший фристайл Здесь. бегать Диана. Спать? З зачем? Диана Коваленко, зачем ты отправляешь меня спать? <тит> Будут ли треки, подобные как Грязький дом? Да. Я хочу, типа, сделать альбом максимально аутентичный По звуку, чтобы он был максимально клевым. Как ты, Вайбова, научился читать. Слушай, на рейвах. На рейвах, реально, то есть рейвы воспитывают в тебе навыки МС максимально. Потому что <смех> у тебя есть микрофон и есть полный зал, который, блядь, ждет, что ты расхуяришь его. И ты волей-неволей начинаешь ебашить. Такая тема. Вот. пом пом пам А как вам третий раунд Подхаус рэп. Это по-моему. Прям лучший бит Джанки Кэта, на мой взгляд. Какая моя любимая игра. Слушай, да, что ты имеешь в виду? Типа. Я просто давно в игры не играл. чтобы ты понимал, я крайне что прошел на компе. Это биошок Инфинит Это было так давно. Счет танцпол нужно уметь, да. А не шарит. И Аня, кстати, его умеет. Топ Топтать. Что? Жалко, что вы Жакьо не прошли нарвать на летах. На и мы бы разорвали Жакье, да, да. Мы бы разорвали Жакье, и я думаю, что мы еще разобьем Жакье. О, здесь в yeah, Визли. Ее в Лучше играем продюсер. Здесь. Бигов. Я установил голосование, что лучший раунд против Мыши или по ДВЛ. Чувак, ну, мне просто Ксюха на полусогнутых по приколу скинула твой пост. Я не знаю, как она его нашла, и поэтому я проголосовал там. И третий раунд вайбовый. Ну да, довольно-таки прикольный получился. Третий раунд. Слежу ли я зарвать на битах? Да, э, я был на второй встрече рвать на битах. Очень прикольно. вот. Но сегодня вышел какой-то рвать на битах, где голые мужики э, танцевали. Это, блядь, странная хуйня. Если честно, я, я не смотрел, выдержал две секунды. И Видзи передал привет от Экселину. Да-да-да. Бига, по-моему, ответный. Камаген, ну это значит, ну еще. А, Тимми нарвать на битах меня упомянул, я не знаю, кто такой Тимми. И на самом деле, типа а, в, в основном все, короче, я обсудил с вами. Не знаю, что у вас маловато вопросов. А, у вас есть что-то еще, что вас интересует? Я не знаю, типа, как ведут обычно стримы. Научите меня. То самый лучший участник был на 141-й сезон? Ну, Шум, очевидно, был самым лучшим участником. Он его и взял в итоге. Кого ты считаешь фаворитом на победу нарвать на битах? Ну, Менерикс, Я думаю, что наши братишки Манерикс имеют все шанс на это. О, Полина. Йоу, Полин, привет. Как релиз Дедавл? О, бро, Дедавл охуительный релиз. Я его в самолете слушал, пока в Москву летел и назад. Это было просто очень охуенно. Что меня сподвигло писать и рассказать? М -м. Слушай, ну, мне в году в 2011 показали грайм треки а, Гетса и Девлина. И типа, я их послушал, такой ебать энергетикой, типа, пиздец ебнутая. Мне очень понравилось, она такая, блядь, типа, Гетс читает мембита. Вот, но Девлин крутой. Вот, и стал искать других МС. Вот, и с годами у меня все больше было желание самому попробовать. А потом я по -по посмотрел... World of Weapons, uh, Clash, и вообще дико вдохновился, и решил сам попробовать. Потом были онлайн грайм батлы. типа, кто следил, и здесь есть, то типа, вообще дикий бигап. О, Полина похвалил мой клип. спасибо, Полин, твое мнение для меня очень важно. А, Тимис, не считай собаки, да, видел, типа, он мне бигапнул, это клево. А, да, OG Gang, конечно, Артурчик тоже, блядь, там Диго вообще разъебывает И вот OG Gang и Monerix нарвать на битах вообще, типа, для меня фавориты нарвать на битах, вот. Да нет, в смысле, ты чё, Getz не читает мим-бита, Getz охуительно разъебывает любой бит и придумывает охуенные раскладки по флоу. Просто, когда я первый раз это услышал, мне так показалось. те тоже сердечки, спасибо. Типа, здесь можно как-то, типа, <смех> бегапнуть через экран? <смех> <смех> да, еще насчет того, что меня сподвигло дальше, типа, двигаться, это то, что я сделал Grime MP, и... И я его написал на биты скинсмана. И скинсман, короче, лайкнул мой IP. Я такой нифига, типа, то есть такой World Wide Connect существует в грамме. И это было еще, типа, дополнительным стимулом для меня. Когда новые выпуски Ганфингера, ну, очевидно, после рейвов Ганфингер. Когда будет следующий Ганфингер, я не знаю, к сожалению. Нужно Джумасту Бадмана об этом спросить. Пусть Яра. Почему его так хейтят после последнего врывать на битах? Ну, он там, типа, видимо, как-то, ну, не, не с той стороны, наверное, себя показал. Вообще, Яра очень крутой МС. Я думаю, что он раскроется. Ну, и вы по-другому на него посмотрите. Тилс, ты ходил на какие-нибудь спортивные секции? Да, было дело. Ну, и сейчас в Зальчик э, стараюсь ходить. Вообще, спорт это мега охуенно, так что занимайтесь им. Сбит КАМАЗом Кстати, типа, а, здесь есть кто-то, кто смотрел а, а, наш длинный сет с мистером Си Реально, вот мне правда интересно, потому что а, Потому что я считаю, что это клевый видос он, он длится 20 минут, и мы там 20 минут хуярим No limit, братишка, я хочу помахать тебе, бро. Бигап, up No limit, Маджи. Так, что нового? Будет много нового скоро. О, oh, е, yeah. все-таки есть, кто наш сет с мистером Си, е, yeah. Big up. Недавно слышал трек Скотный двор и я охуел просто дикий вайп. О, ебой. Это я не помню какой это год, но вот это как раз с первого моего грайм батла. Посоветую всем узла Крутого. Е, ребят, если вы не видят, но no лимит мне бегает. Ну что вы понимали? Бро, Жень, ты смотрел мой не батл, мой клип. Его него Полина похвали. Почему именно Тилс? Мне нравился Тиль в детстве. О, е! Yeah. Лю... Люди, которые смотрели сет. Посоветуйте этот сет другим людям, которые его не смотрели. Типа, поясните, что это пиздатый формат. <свист> клип слишком хороший. спасибо, это от души <свист> приглашай Женю в эфир ну только, только если Женя сам хочет я-то не против <свист> <свист> <свист> чё, МС No Limit, йоу Хочешь со мной в эфир? <смех> Бро, тут тебя приглашают со мной в эфир, может на пару секунд залетишь, типа скажешь, йоу, тилс, тилс охуенный мс, а ты с такси, блядь, ну ладно, <смех> это <с> же не будут, <смех> ну мс на no Limits, неу, неуловимый безлимитный мс, поэтому блядь Сложно получить от него, я думаю, куплет. Что за фигня? О, здесь семьдесят один. Ман, делай потише, пожалуйста. Музыку. Привет, ребята. Тут я... Вы Фит... хотели, ребят? Вот тут MC No Limit с нами в прямом эфире. Можете спросить что-нибудь на MC No Limit? Привет, бро. Ребята, Тилс, братишка, привет. Вообще рад видеть. Я в Киеве. Йоу, Фам. Блин, сейчас, сек, подожди. Я что-то был не готов, что со мной кто-то выйдет на связь, и я очень громко включил музло. Поэтому я сейчас не буду тебя слышать. А теперь я тебя слышу, брат. Отлично, йо. отлично. Привет, братан. Я, я в Киеве сейчас. Я, от... я, я еду на фан-встречу. йо йо, <с Я вижу что это на своеобразной фан-встречи сегодня решил, потому что, ну, я дропнул вчера клип и батл, вот, и решил, короче, что прикольно с ребятами поболтать. Красава, да, я репостну, братан. Обязательно. Сейчас чекну, как буду на месте. Вигоп, спасибо, бро. Ну no проблем, бро, вообще. Как сам? Ну, да слушай, хорошо, сижу вот напротив галёры, общаюсь. Когда типа, альбом? Ну, ты знаешь, что альбом будет. Ну, я знаю, знаю, бомба будет. Молчина, молчина. Вот. Gunfingers. Нет. А чё, Юдан, а чё, раз уж такое дело, как насчёт фитона в альбоме? Да, можно чё? Почему? Конечно. Конечно, я всегда за... Тилза всегда поддерживаю. Не, но у лимит майджи. Майджи. Топ-греймерс, топ-греймерс. Топ-бойс. Топ-бойс. Ясон. Вот, ребятки. Че, ребятки, все, я на пару секунд сейчас вот выхожу. У нас тут целая компания. Дети с нами. А, е. Что у нас такой Семейный, семейный весь. Спасибо. Кай. Ладенько, Всем пока. Вечера с братишка, yeah. все, на связи. Сейф, сейф, бро. Посмотрю клипец, обязательно пишу. Гэнг. Все, пока, всех обнимаю. Следите за новостями. Yeah, yeah, yeah. Скоро, скоро yeah, будет yeah. разъевчик. <laughs> Отключи, я просто не знаю, как это делается. <laughs> все, пока всем. Йоу. Ну вот, видите, ну no лимит даже, нас посетил. WhatsApp Battle батл вышка? Спасибо, бро. Рад, что тебе понравилось. А, чел с ником а без круто сделал. Ну да, я смотрел, ну такое, на, на уровне отбора этого первого. Ну говорят, там не самый лучший отбор просто был. Посмотрим со второй встречи, я просто не буду. Ну вот так вот делается, короче, фит. <смех> Ой. Ну что, вы, вы что, испугались МСН Лимита? Вы не ожидали, да, что будет? Го <смех> выложен <смех> наш финт. О, Вадим Чикин. Это же. Легендарный Санкт-Петербургский МС. Эверест. Ебой. Yeah Бигат. Спартянс, what's your professionals? Ау. <laughs> Рома наконец-то клип дропнул. Да. Я тоже очень рад, что я его дропнул. С клипом очень забавная история. Я... <laughs> Мы его сняли, когда приезжал... Бома Би. А, нет, не Бома Би. Когда приезжал Рика Дам на Ганфингер. Вот. Мы сняли вот первый день на Риве и второй день просто ну, на блоке. Я просто почитал на блоке и как бы там материала не очень много было, но замечательный кликмейкер Александр Федосеев соскочил с него, вот. И я что-то забросил эту идею, вот. Потом был второй э, клипмейкер. И он тоже соскочил. И вот от третьего я просто не отстал, пока он все мне демонтировал, чтобы вы наконец увидели этот клип. Я тут что было, а то вылетел. Да, чувак, пропустил всего лишь MC лимита no Как ты мог? Когда ждать рейвы, Бро. Как... Именно ганфингер, я думаю. Мне позвонил человек. Да. Так, показ мне позволь, позволь. Старый добрый, для все позволь, замечательно от MC. Тебе ж ты его просто флот, Это паспорт? Ты, да, залогийся, позволь, что-то, с чужого, аккаунта насчет контингера. Я тоже очень жду контингера. Я не знаю, как он будет. Знает? Один же мастер-батман. А. Четвертый а, от Питер? Да, да, да. Слушайте. Да последним читал. Меня сейчас только прием, а, давай. Слышно меня? Говорят, что со звуком что-то. Слышно ребят? Или нет? Йоу-йо-йо-йо. Йо йо йо. Слышно меня или лагает тоже. Алло, Слышно меня, нет? ребят? Слышно, но плохо. Бля, ебанно. <Grey> Если будет плохо слышно, тогда надо <Chall conver konnteceksin> эту <khuchu> всю хуйню заканчивать. В принципе, основные моменты, наверное, кто хотел, тот услышал. Плохо слышно. Все, ладненько тогда. Всем пигов. Или нет. Сейчас хорошо слышно. Бля, я только собрался уходить. Мне кажется, Саня Смирнов троллит меня. И на самом деле хуево слышно, но просто он хочет, чтобы подольше стрим продолжался. Сейчас хорошо. Но если хорошо, если у вас есть еще какие-то вопросы, в принципе, вы можете их задать. Зачитай, играем. Не, бро, если хочешь, посмотри мой клип или батл. Я там достаточно зачитал Грайма. Кто-то даже лайкает. Вот кто лайкает, просто от души. Охуенно слышно. Ебой. Как мне атмосфера на РБЛ, на удивление, неплохо весьма. Учитывая, что мне говорили, что меня там не очень любят. Тем не менее, там были... Адекватные чуваки, которые подходили, респектовали и фоткались, а значит, все не так плохо. Йоу, как много лайков от души. Мне больше понравился в и ты а за номаты голосов больше не понимаешь ну видишь в баттлах так типа всегда как кому-то нравится один стиль другому нравится другой стиль это нормальная тема и клево что тебе больше понравился я значит наверное тебе стоит продолжать типа слушать меня разъебал бро спасибо я старался На Би сменил ориентацию на Би. Ну, да, имела место такая строчка. И ставлю хэштега. Ты их делаешь правильно? и Кто-то лайкает, это клево. Обычные хейтеры – это школьники в комментах, в зале более-менее адекватная публика. Да, в зале действительно адекватные были чуваки. Когда я был на майке, ставил хэштег Ты можешь это делать не только, когда я на майке. Просто этот клевый хэштег использовать повсеместно. Помню, твой второй раунд против Мыши такой разъем Мне... Ну, от души, бро. Рад, что тебе нравится. Ты открыл что рот, чтобы выпустить пламя. О, тут люди смотрели мой первый Clash с Династом. С самим Династом. Да Это же тот Династ из командов. Йо, тут началось дикое цитирование моих барзов. Это клево. Ругу этот ритм, будто бешеный звенечку на покойность, начался рейв. Йо. Ты на сзади Женька это качал, что было ощущение, если тебе майк дать, ты сломал это нахуй издание Газгольда. Ну, может быть, может быть, стоит дать мне майк. Понравилось, как я ворвался на третий видос. От души, да, Джанки Кэт сделал охуительный ритм. Вообще очень, очень бомбово. Ну, как бы, я постарался, соответственно, сделать тоже горячего. Ваня Власов. Ваня Власов — плевый тип, на самом деле. Против рейвмобеса, как тебе баттл? Ну, я видел его от первого лица, было неплохо. Династ переводит с древнегреческого. Да, да, властелин. Будут видосы с рейвов или напрасно ждать? Так есть два видоса мы успели сделать, и есть еще один видос, который вы, наверное, никогда не увидите. Но мы стараемся, типа, снимать, просто сложно снять рейв. Это, ну, очень необычный экспириенс. Мы стараемся. Когда-нибудь вы точно увидите прям вообще бомбу. Ну, хотя, блин, вы же видели нарезку, там Оксик нам приходил. Если кто-то не в курсе, ну, так вы зайдите там в группу, чекните. Джанки тупо прямые бочки делать? Да нифига, Джанки умеет вообще много, и Джанки Кэт очень талантливый продюсер, и можешь чекнуть э, его э, э, биты на Battle битмейкеров, э, Grime Music Group. Он там сделал очень крутые биты. Я не помню, вот сейчас он там в финале или не в финале, ну что-то такое. Так, так что Джанки Кэт Big Up, он очень талантливый сам продюсер. Йоу. Оти. Oh oh Короче, вот чувак, который цитирует мои треки с э, первого Грай Батла. Тебе бигор, нифига, тут человек, который смотрел такие штуки. Мне кажется, базвар, это твой аккаунт. Знаешь, что, что значит прямая бочка? Пос, посмотри, под по, что читает нарвать на битах, узнаешь, что такое прямая бочка. Ты был на слово, версия РБЛ, где тебе понравилось больше, где теплее встретили. Слушай, на слово, э, мне кажется, просто, ну, я изначально со слово и поэтому больше чуваков там меня знает и, как бы, соответственно, теплее принимает. Почему ты проебал голосование среди зрителей против Набата? Ну, э, потому что это РБЛ, типа, на РБЛ же хвалит больше Набата. Типа, я, ну, настолько знаю, зрителям РБЛ не очень играем вкатывает. Им больше нравится рэпчик. Но тем не менее, респектор боял И батл получился неплохим. Тут рифма беса цитирует. Все, Базворд, я узнал тебя. Это ты. Что вы знали, здесь легендарный игр ММС Базворд. Если это ты, бро, ставишь лайки от души тебе. Не переставай это делать. Против мыши лучше выступил? Ну, возможно, ну просто я бы не сказал лучше или хуже, просто по-другому. Охуенно вошел в первый раунд, ну, бля, немного водяной был. Ну, бля, э, ну, если честно, я не особо, типа, супер-мега старался, э, но, ну, не знаю, если ты посмотришь текст, увидишь, что э, попытки забить на бат там были. Как тебе Вали Вальчинский? Вали Вальчинский неплохой персонаж весьма, и особенно нарвать на битах он сделал очень-очень недурно. Привет, привет батл, первый раунд и третий просто разъеб. Бывает убийственно. От души, бро. Рад, что тебе понравилось. Я. <Yeah>. Ты бегаешь под мои треки. Ну, клево видишь, я не зря, значит, их пишу. Спасибо за батл. Покачался. Тебе спасибо за то, что посмотрел. Как бы. В игрушке компьютерные играешь? Нет, к сожалению, у меня нет времени на компьютерные игрушки. Я, блин, даже GTA-шку новую не играл. Хотя она уже старая, господи. Что за батарка, кто с кем? Если ты задал этот вопрос, мне интересно, типа, как ты оказался в этом стриме. по-моему, мне не лучше играть в Блин, э, да есть много играть в который которые мне очень нравится. Ну, скорее, блин, ну, я не могу выделить, короче, кого-то одного. Худо, то он хотел, народ показать. <с> а, да, конечно, Худо знаю, но он что-то там сбился, к сожалению. Но Худо, респект. Прикольный чел. Жаль, что так вышло. <с> Кепка, кстати, не Nike. Кепка North Face, типа. Не знаю, кто голосовал за Наби, но ты раз здесь. Ну, за Наби голосовали, очевидно, те, кому больше по душе сильно бить. Типа, как мне крам склад на рвать на битах, клево. Типа, загубный Майк там делает вещи. Привет, Влади Кавказы. Бигоп, Кавказ. Почему не залетишь в турнирку? Блин, я так много отвечал на этот вопрос. Зачем мне турнир, братишка? Шаришь за топ-флоу. Ну, смотрел пару выпусков, мне кидали топ-флоу. Приезжай в Крым с концертом. Ну, я, кстати, был в Крыму недавно. И даже зачитал Грайма в Крыму под диджей-сет. И что было очень нетипично, по-моему. Я был первым игрой Сифром. Мне так сказал Джимаст Баннер. Мне начало раунда от Худа по ритмике зашло, но потом запоролся, жаль чувака. Ну да, да, да, Худа, по-моему, блин, мы как-то гухали, и он что-то мне прикалывал своей барзой, и было недорно жаль, что он сбился. Он работает, убийцы битов, да, кстати, вот. Ответ, я не помню, кто-то там спрашивал, кем я работаю, я работаю, убийцы битов. Да, нарвать на битах. Вот мы, мне было интересно в команде с Джек Йо э, залететь в турнир, Это вот единственный раз, наверное, когда меня это правда заинтересовало. Но у Дэна свой взгляд немножко на турнир рвать на битах. И как бы это его проект, потому, поэтому это его право. То ты будешь больше участвовать в онлайнах? Нет, вряд ли Я буду участвовать в как будут. Бы. Был ли я в ЕКБ или в Каменске-Уральском? Нет, в ЕКБ никогда не был, но знаю многих людей с ЕКБ, которым очень респектую. Здорово-здорово. Так, приезжай в Таллин с концертом. Меня, кстати, друзья на БАТа звали, типа, в Прагу. Так что, кто знает, вдруг так сложно, что я выступлю в Праге. За сколько научишь грайбить <свят> по времени <свят> <свят> или по деньгам? Любишь, как Найтвул свой томагав <свят> Да. Обожаю свой томогав, бро. Кстати, жаль, что вас не взяли, а команды, которые не показали уровни заявки и прошли. Ну, я же говорю, э -э значит, так надо, бро. <свят> Ты будешь батлить на версус Gas. <свят> Блин. Не знаю, Версус Газ, он же уже прошел, бро. Как я могу там баттлить? Я видел какую-то заявку твою на 140 от это, а, это не заявка была, я просто, по примеру, легендарную МС Корефея <laughs> просто накидал Барзов на этот бит. Потому что он мне понравился, этот бит Джонки Кэта. Скажи Эдику, чтобы вы замутили концерт во Владикавказе. Какому Эдику? Кингсте? Ну, <смех> я поговорю, но вряд ли он захочет заниматься моими концертами. Что ты пьешь? Я пью Red Bull. И он уже почти закончился, друзья, поэтому давайте по, -по крайним уже вопросам и будем расходиться потихоньку. Mm -hmm. Блин, клео на самом деле, что вы такие активные. Я, я думал, что семь человек выйдут в онлайн, и <смех> я скажу, что я готовлю альбом и выключу трансляцию. Вы прям не устаете. Это клево. Создай грэм-площадку и режь всех бритвой. <смех> Йоу, ну кто знает, насколько это актуально. У нас уже есть грэм-площадка Gunfinger, и мы там все, типа, режем всех бритвой. И я на нее приглашаю прийти посмотреть, если еще кто-то там не был. Место крови, род был. Да, есть такой момент. Ни секунды, без грязности. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тут бы ждали ваш концерт с МНГ, а и тобой. Ну, от души, от души. Напиши это лучше Эдику. Вот. Я думаю, что это будет более продуктивно. Больше появится на батлах, дай пацанам кайфануть. А, больше появляйся на батлах. Ну, думаю, что мы еще увидимся на батлах. Там тебя батлер с Казахстана, который не прошел. Кто-то нахуй не послал. Ну, блядь. Поебать вообще. Тилс, по... объясни, пожалуйста, что значит Чейз. Ну, это типа значит... Это типа как заебись. Вот чувак под ником Чейз. Может тебе объяснить, что значит его никнейм. Так, хотелось бы на Ганфингер посломиться, но для этого нужна виза. А, типа ты не из России, бро? Ну, блин. Печально, да, тогда что сложнее. Респект, удачи в твоем деле, всех благ, удачи. Е, е спасибо. От души, бро, и тебе удачи. А чуваки, которые приходят на Ганфингер, если кто-то хочет закинуть барзов, то <смех> так можно. Ну, наверное, часа в четыре ночи, и... <смех> когда <мы> уже <смех> ну, основной сет закончили. Кто знает, если ты охуенно играем МС, думаю, что возможно. Так что пригоняй на Ганфингер. Служил ли я в армии? Слушай, я учился в кадетском классе. И жил в военном гарнизоне, поэтому можно сказать, что да. Из Эстонии. Ну, бигов тебе в Эстонию. Пригоняй как-нибудь в Питер. На Гонфингер. Тебе понравится. А, слушай, у меня какие-то друзья есть из Эстонии. Блядь. Ну ладно. Пригоняй на Гонфингер, короче. Как на Луну билеты стоят. <смех> откуда? Смотря откуда. Ну, да, типа, с, как с какого-нибудь там другого уголка России, возможно. Я понял, почему ты в турнирку не участвуешь. <смех> Боишься слить. <смех> да хуй знает, бро. На турнирку надо много ебашить. Мне нравится писать барзы, типа, на треке. Да и для рейлов. А на турнирку надо постоянно, типа, быть в батловой атмосфере. Это, ну... Я люблю батлиться, но, блядь, не постоянно быть вот в такой вот, блядь, обстановке, когда тебе нужно подъебывать оппонента. Если тебе влиться в ганфингер, можно будет обучиться. Уграем легенды. Ну да, при... пригоняй, пообщаемся с тобой. Из МСК, да, в смысле, из-за МСК билет в Питер стоит недорого. там В пределах двух с половиной можно купить туда и 2,5 обратно, как бы. Я на Версус газ так и ездил. О, бро! Саня, это ты не вижу. Если Саня, это ты, то тебя салют. Тимми из не считай собаки, но он типа делает, как мы умеем. Если он. О, банкир, привет. Банкир, лучше представился Тимми, типа, делает как ноунейм, no если он немножко отойдет от этого стиля и начнет немножко, типа, по-своему делать, что свою какую-то нотку добавить, будет клево. теперь ми СПБ буду переезжать, но пока что обстоятельства мешают. Ну, я надеюсь, что ты справишься со всеми обстоятельствами, переедешь и послаймишься на Ганфингере. С, с, с ником Чуис, ты просто обязан послониться на Гонфилдере. Йо-йо-йо. Кто-то ставит лайки. Это очень круто. Повторяйте за этими людьми и тоже ставьте лайки. Так, Баззворд, я тебя забаню просто нахуй, короче. Классный клип на блог. Я рад, что тебе понравилось. Мы старались... Еще насчет клипа блок, типа, меня мурыжили три месяца, разные клипмейкеры. А в итоге, вот ребята, которые указаны, там, Андрей и Слава, типа, мы все сделали за три дня буквально. Вы можете представить такое, типа, ну, там не сказать, что очень много материала и, типа, три месяца, ну, камон. Пишу бик, и будет готов чекнишь, бро? Кидай мне, бро, в личку. Возможно, если у меня будет время, я чекну, обязательно. Ромго го, на районе, на районе декабря совместно с Бадменом втроем. Что совместно с Бадменом втроем? Стефан Дулбовим. Бро, я просто что-то не пойму, кто ты, бро. Напиши. А... Готовлю ли я альбом? Да. Сейчас немножко э, немножко остановлена работа над релизом, но очень скоро она будет восстановлена. И я думаю, что в какое-то ближайшее время будут дропы клевые. Вам они должны понравиться, если вам понравился клип на блок и трек «Грязь». Вот. Вам должно будет зайти и все остальное, что... Вас ждет на альбоме и просто. дропа ближайший. Смотришь фильм от Marvel или DC? Конечно. Я обожаю Marvel и DC. Мне кажется, вообще мало людей, которые не смотрят. Камон, это же прям блокбастеры. Если в планах BPM батлы я думаю, что есть. Как настрой? Вообще клевый настрой. Максимально офигенный настрой. Капитан Америка Сейчас <начал> себя под... <сíck> <сíck> Буду ли я фристайлить? Это Марк, МС Марк. Буду ли я Может быть, тоже. Они сейчас будут просить меня на камеру, черт из-за тебя. Со скольки лет я читаю, блин, слушай, вообще, наверное, лет с 13-12, так что это было очень давно. Совместных будет много, будут интересные, я думаю, совместки с интересными МС. Интерес с неинтересными МС не будет совместок. грязь вообще разнос, да да, даже трек грязь у Оксимирона в аудиозапись, <laughs> а это значит, что действительно неплохой трек. Нет, на камеру не буду фрист, не, не сейчас, пожалуйста. Ладно, пора идти удачи в баттлах, в творчестве, и огромный респект, спасибо от души и тебе респект, ответный. Блять, как забанить тебя, бозворт, иди нахуй. Сколько начало получаться читать, блин, не знаю, не знаю, бро, сложный вопрос. Ну что, типа, ребят, есть еще какие-то вопросы? Просто уже не знаю, сколько мы стримим, я не засекал время. Я планировал не больше полчаса сидеть. О, привет. Ты в заложниках? Да, я в заложниках у ребят, которые смотрят и ставят мне лайки. Как я написал трек Габилен. Нифига, я тут знают люди трек Габилен. Подумал, что прикольно написать трек про маньяка. Под них есть, тебя держат на сене. Будет студийная версия раундов, в слово «back to beat». Слушай, вот, кстати, прикольный вопрос. Че вы, вот перед тем, как я уйду сейчас со стрима, потому что я уже, наверное, буду выключаться, скажите, вам интересна такая штука, если я, допустим, на, как он называется, Russian Web TV, типа, залечу, под какой-нибудь ритм, зачитаю третий раунд против Набата. Ну, там чуть его, может, изменю. Интересно, интересно вам будет посмотреть такую тему или нет? Ну да, вот короче, может быть в ближайшее время тогда можно такое сделать. Йо, планенько. Все, спасибо, ребят, короче, что <задали>, задали свои вопросы. Я надеюсь, что вам было также интересно пообщаться, как и мне. Все, бигап. Как-нибудь еще сделаем стрим.